Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина. И сегодня я хочу ответить на один из насущных в это летнее время женских вопросов. Это вопрос о шугаринге или депиляции, или лазерной депиляции, или еще каких-то видов депиляции. То есть удаление волосков с интимных зон. Он сейчас в последнее время стал очень популярен. Хотя, наверное, не только в последнее время, еще и в древности были популярны вся, всевозможные методики. Но чаще всего это было просто выщипывание различных волосков с тела женщины. Я не говорю о удалении волос там на голове и так далее, на бровях. Но на теле некоторые женщины удаляли, ну или некоторые категории женщин, практически все волосы. Я думаю, что в настоящий момент этой совершенно не требуется. Я не касаюсь зон э, там голени, бедер и так далее. Я сейчас конкретно хочу поговорить о зоне бикини, потому что меня очень спрашивают девочки, какая вредна, какая полезна, можно ли ее делать вообще. Ну, знаете, сейчас я хочу сказать мнение одной верующей женщины, но вот почему-то мне очень хочется его произнести, которая сказала, говорит, я совсем не могу понять, почему женщины сейчас стали удалять все волосы с наружных половых органов, превращаясь в младенцем или в девочек, которые еще не развиты и не Ну, как бы это ее мнение, но оно имеет место быть, потому что как бы всегда вот эта зона защищалась и пряталась, и волосы как бы делали такой покров этой зоны. Но я не буду сейчас об этом говорить, многие говорят, ну а как же это гигиенически хорошо, ведь даже вот когда поступает женщина в роддом или в гинекологию на операции, удаляются все волосы, потому что на волос в глазах могут быть микробы и бактерии. Да, однократное удаление волос перед операцией мы практикуем обязательно. Но вы знаете, что я им хочу сказать? Мы не рекомендуем брить волосы там накануне дома, за сутки, за двое. Знаете почему? Потому что воспаление фолликул может образоваться. То есть, если вы побреете заранее, то может оказаться, что операция не состоится. Так как волосяные фолликулы очень легко подвержены воспалением. Особенно в тех местах, где все закрыто, летом особенно, где где когда жарко, там все потеет, и всякие бактерии, которые живут на коже, могут воспалять эти волосяные фолликулы. Но даже и зимой, и даже и осенью всегда эта зона большему подвержена, больше подвержена как бы. По тени, что ли, как это правильно сказать, как это правильно выражи, выразиться. Но и что еще? Существуют различные виды депиляции. Например, лазерная депиляция, шугаринг. Вот, Опять же, я ничего не хочу сказать про шугаринг на голенях, допустим. Вот, Даже и на лице ничего не могу сказать. Есть волосики, там вырастают на верхней губе у женщины, на подбородке. Но бывает такое. Хотя это тоже не норма. Вот. Но, а что сказать о шугаринге половых органов? Органов. Но, знаете, в последнее время доктора стали сталкиваться с такой тенденцией, что когда приходит женщина на прием и ложится на кресло, ты сразу видишь, что она что-то делала. И прежде всего я сразу спрашиваю, шугаринг? Почему шугаринг? Потому что в моем понимании больше всего осложнений от шугаринга. И каких? Ну, я уже сказала, гнойничковое поражение на лобке. Кроме того, сморщивание больших половых губ. Я скажу, почему оно возникает. И э, воспаление влагалища и вульвы, которые, кстати, бывает вульва. Это наружные половые органы, но ну, влагалище, вы сами знаете, что это такое. И очень часто ты видишь покраснение, нехорошее выделения, которые имеют неправильный цвет, э, неприятный запах. И у женщины, женщина вынуждена все время носить прокладки, которые усугубляют э, заболевания влагалища и вульвы. Мы это называем, бывает, начинается с дисбиоза влагалища, нарушение флоры, а потом уже это баквагеноз, воспаление влагалища и воспаление вульвы. И один из таких моментов очень серьезный – это шугаринг. Во-первых, сладкая среда, горячая среда. Очень часто делают непрофессионалы. Я не могу сказать, что там соблюдаются все меры, гигиенические меры мероприятия, чтобы не перенести какие-то бактерии с кожей или там, не вызвать рост этих бактерий. Кроме того, гибнут волосистые фолликулы. Из чего состоят половые губы? Это множество-множество волосистых фолликулов. И когда постоянно они подвергаются, ну то есть выдирать эти фолликулы постепенно, ну, как бы погибают, в них образуется соединительная ткань. В результате, что такое соединительная ткань? Ну это как нитки, как волокна. И там, где были пузырьки наполнены жиром, да, действительно, жиром, ну, волосяные не только жиром, там и жировая ткань, и железистая ткань, ну, как бы и железы и так далее, вдруг она превращается в плотный фибрин, ну, плотные нитки, да. И в результате половые губы через какое-то время а, приобретают вид таких сморченных, кожистых тряпочек, практически как у истощенных бабушек. Кстати, у бабушек у некоторых бывают очень красивые половые губы, потому что они бывают полные. Ну это я шучу, конечно, о какой красоте может быть речь. Но просто действительно половые губы сначала сморщиваются, а потом мы стали уже замечать и даже уже у молодых женщин а, появление такого заболевания, как атрофические лихи или краурос вульвы. К сожалению, очень печально, так как лечить это заболевание крайне сложно. И оно даже на фоне, если ты лечишь, оно постепенно становится все хуже, хуже, хуже. И, как я уже сказала, лечить трудно. И с возрастом даже бывают такие ситуации, которые приводят к тому, что приходится удалять наружные половые органы. Я вас сейчас не пугаю. Это действительно так. Но говорят, ладно, шугаринка остальное, лазерная, депиляция и так далее. Но, может быть, чисто гигиенически или там инфицирование здесь может быть вопрос ниже чем шугаринг потому что скорее всего здесь соблюдаются все гигиенические правила нормы антисептика и так далее но и перенос там бактерий менее возможен. Но гибель волосяных фолликулов происходит точно так же. Поэтому, как бы, мое мнение, никакую эпиляцию на больших половых губах делать нельзя. Если там на лобке или там где-то в паховых зонах, когда вырастают волоски, можно их удалять и с помощью пинцета, и с помощью депилятора. Но не шугаринг, однозначно, не шугаринг может быть, и лазерную депиляцию можно сделать, но ни в коем случае не трогать полов... большие половые губы, и вообще-то центр лапка тоже нежелательно. Но опять же говорю, что чисто как верующий человек, мне кажется, что когда на лапке волосы прикрывают вот это все, здесь нет ничего страшного. Что сказать, почему мы, ну, женщины стремятся удалять? Один из моментов я как бы приветствую, это чтобы на волосах, особенно в летнее время, на выделениях, не скапливались микробы, и не было воспаления. Тогда говорят, ну что же использовать? Ну, в данной ситуации можно использовать бритвенный станок, хороший, качественный, чистый, новый, и после удаления волосиков, не надо их каждый день удалять, можно просто его выбросить или очень хорошо обработать и хранить где-то в отдельном месте личный, свой, чтобы никакая инфекция с других половых губ не принеслась вам. Но вы будете уверены, что это ваше орудие, как бы его никто не трогает, никто не может занести ничего другого понимаете как-то к этой процедуре стали относиться очень поверхностно и очень свободно женщины и, к сожалению, ни к чему хорошему это не приводит. Ко мне сейчас уже стали приходить те женщины, которые являются жертвой этих процедур. И им приходится есть методики, конечно, лечения, но, опять же, говорю, что они не стопроцентные. Один из них – там введение, наполнение больших половых губ гиалуроновой кислотой, удаление склерозирующего лихина с помощью тоже гиалуроновой кислоты или гормональных каких-то мазей. Но, опять же, лучше не рисковать и лучше не идти на такие процедуры чем потом устранять последствия пока только одна тема спасибо за внимание до свидания до новых встреч с вами была анна савочкина